Так, компания Овен Приехали надежному поставщику угар. Техника надежная, хорошая. Нам очень понравилось. Спасибо ребятам за душевный прием. Спасибо. Вам спасибо. Приезжайте еще.